Подумала, здесь сделаю просто маленький довесочек. Не буду медленно, долго и печально рассказывать, что я делаю для себя. Просто такой конвой. Значит, у нас есть работа, сундучок. И поскольку все у нас уходит, все мы родом из детства, все наши основные комплексы из детства. Смотрите, если я вот так вот приложу... Так интересно. Каждый раз я жду этого как чудо. Посмотрите, какое совпадение. Ну, практически вот. Значит, что я... Сундучок. Да, я открыла свой сундучок. Теперь, что я сделала? У меня было выписано все на каждом лепестке, что я нашла. Наковыряла для себя. Из чего можно сделать ресурс. Да? Теперь смотрим. На первом лепестке абсолют номер один абсолют нижний лепесток у меня там у вас свое у меня свое у меня получились э, э, ресурсы потенциальные ресурсы принятие открытость лояльность внутренняя свобода то когда мы заходили в сундучок и там вот находили возвращали себе забытое удовольствие. все что можно сделать с ресурсами вот что я делаю я беру сундучок свой во-первых, объединяю, как это обычно делаем. Сейчас возьму какой-нибудь такой маркер, чтобы не совсем черный, но ну, коричневый, например, мягко. я беру с намерением, я принимаю все свои, возвращаю себе все свои комплексы, все свои сомнения. Все, что было неудовольствиями, я возвращаю себе. Я возвращаю это в удовольствиях. И вот здесь вот я, да, вот здесь соединила. Возвращаю себе это удовольствиями. От общения с родственниками. Я возвращаю себе все забытые мои детские страхи, комплексы. Вот я иду... И прохожу вот этой линией, например, потянула, потянула, потянула ее вот сюда. У меня номер один. Вот здесь вот я создаю себе ресурс. Вот оно, номер один. Вот, довела. И у меня ресурс под номером один будет принятие. Вот, принятие. Создала себе, наметила. Вот, дальше что я делаю? Убираю маркер, ни к чему. Дальше у меня следующий, открытость. Вот он, номер два, вот он у меня. Открытость. Беру опять из любой точки. Так вот, прохожу. Прошу свое высшее принять открытость отныне для себя, как очень важный ресурс. И дальше будете наполнять своим смыслом. И так дальше. Там... Возьму третье, что у меня идет, ну, неважно, внутренняя свобода. Я прошу свой дух, я прошу своего высшее принять эту энергию, взятую из сундучка, как энергию внутренней свободы. Вот я ее сюда приняла, и вот я ее сюда, создавая ресурс, подкачиваю, потом буду делать сопряжение, отключусь, чтобы не терять ваше время. Просто показываю, да, показываю вот, вот такие вот быстрыми такими набросками, что я буду делать, когда отключусь. И так по каждому, чтобы не продолжать все нудно и печально, значит, второй лепесток, зачатие рождения, у меня свобода выбора оказалась, делаю то же самое, да, вот, раз, зашла. Третий, тайна харизма, у меня уверенность почему-то, вот, Выпала уверенность. Я веду-веду в третий лепесток, он у меня вот где, да. И дальше. Любовь, удовольствие, уверенность, самодостаточность, самооценка. Ну Это вот мое, а у вас свое. И я вот в этот листочек, лепесточек, где любовь, удовольствие создаю. То же самое создаю на левой стороне действия, соблазнения и совершенство смысл. У меня совершенство смысл огромный по... Получился, Вот не удивляйтесь, я объясню почему. У меня получилось, что на каждом лепестке проявились примерно одинаковые вот, вот ресурсы, запросились. Это о чем говорит? Это говорит, а, а поскольку у нас предназначение на этом лепестке, на нижнем, да, левом нижнем, то все стекается сюда. Я просто его объедила, у меня здесь три раза получилась уверенность. И свобода выбора, и внутренняя свобода два раза. Я объединила в большой, огромный ресурс под номером 1 и 2. Просто объединила. Это я доведу до ума, прежде чем перейдем к следующей практике. Но ей еще предстоит быть созданной. В следующей практике, а вот там, где мужские и женские энергии, у нас есть и то, и другое и невозможно понять мужчину, не зная своих собственных мужских энергий, вот в той степени, вот, не понимал. Смысл в том, чтобы добраться к себе, рассмотреть себя с такой, все свои мужские энергии, да, это же гормональные центры, это многие всякие разные привычки, все такое, чтобы, рассмотрев и поняв это все. Что-то либо убрать лишнее, чтобы сбалансировать, а что-то добавить. Но, забегая вперед, немножечко скажу, что есть такие понятия, как анима и анимус. В психологии мы этого тоже коснемся. Немножечко академического будет знания, как, как обычно. И немножечко наших бродилок, размышлялок, отсебятины. Такой, как мы, каждый для себя это понимает. Вот. Ну вот на этом я точно на раскрытии ставлю точку пока с запятой, потому что с каждой новой практикой, вот у нас будет опять практика, опять мы ее будем дополнять. Ну, как и с Муладхары. будет она у нас набираться, будет она у нас напитываться, крепнуть, расцветать, наполняться нужными энергиями, исцеляться, и мы ее, эту сватхистану, удовольствие будем нести дальше по жизни получая удовольствие от всего, что мы делаем. Вот. Ну, а пока, пока-пока!